Тише ради бога тише Голуби целуются на крыше Голубок голубку обнимает Ах, мама Джана горы обещает Голубок голубку обнимает Ах, мама Джана золотые горы обещает Вот они летят над нашей зоной Голубям нигде преграды нет как бы мне хотелось голубями, Ах, мама на и землю улететь. Как бы мне хотелось голубями, Ах, мама-джан, на и землю улететь. Но заборы высокие не пускают, И колючка вниз кали коридор. Часовые свышеки наблюдают, Ах, мама и собаки рвутся с поводок. Часовые свыше наблюдают Ах, мамаджан, и собаки рвутся с поводом Вечери за решеткой догорает Солнце тает словно уголек И тихонько песни напевает Ай, мамаджаны на тюремных норах паренек И тихонько песни напевает Ай, мамаджан, на тюремных норах паренью. Он упает, как труд, нажит без воли, Без друзей, без ласковых подруг. В этой песне много было горе, Они а мама Джан, что тюрьма прислушалась вокруг. В этой песне много было горя а мама-дена, что тюрьма прислушалась вокруг. Плачет в дальних камерах девичата Вспоминая молодость свою. Так же говорили им когда-то, Ах, мамаджана ласкова и нежна я люблю. Так же говорили им когда-то, Ах, мама Джана, ласкова и нежна я люблю. Та же самый строгий надзиратель, У глазка прислушавший стоит. Только он один паскуда знает, Ах, мамаджан, что парнишки ночь осталась жить. Только он один паскуда знает, а не мама что парнишки ночь остала жить.